В прошлом году бизнес-сообщество встревожила волна, налоговой налоговую самозанятых. Теперь налоговая и трудинспекция объединились и ищут признаки трудовых отношений в работе с самозанятыми. Если и вы работаете с самозанятыми, рассказываем наши рекомендации, что проверить и пересмотреть, чтобы избежать проблем с налоговой. Чтобы выявить подмену трудовых отношений, ФНС разработала скоринговую систему, которая анализирует периодичность и источник выплат, сколько заказчиков у самозанятого, а также резкое уменьшение количества сотрудников в компании и отчетов по зарплате. В режиме реального времени система определяет компании, вызывающие подозрения. И если организация попала в зону риска, налоговики запрашивают документы, вызывают на допросы, проводят беседы с самозанятыми. Задают вопросы по типу «Когда вы устроились на работу?» «Что входит в ваши должностные обязанности?» «Если налоговая установка, что сотрудника заставили оформиться как самозанятого, под угрозой увольнения заказчику грозит штраф в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Помимо этого придется заплатить все зарплатные налоги, штраф 40 процентов от суммы вовремя неоплаченных налогов, сдать недостающие отчеты. ФНС опубликовала признаки подмены трудовых отношений. Обязательные условия заказчика – исполнитель должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Самозанятые распределены на объектах, маршрутах в зависимости от производственной необходимости. Время работы и отдыха определены заказчиком, они устанавливаются самозанятым самостоятельно. Заказчик руководит и контролирует работу самозанятых на объектах и маршрутах. Заказчик покупает расходники и инвентарь для самозанятого. Обычно самозанятый сам обеспечивает себя всем необходимым. Порядок оплаты услуг и работ самозанятого не отличается от порядка, предусмотренного для сотрудников компании. Главное в работе с самозанятым – их независимость. Они не подчиняются внутреннему распорядку компании, не занимают какие-либо должности, заказчик не контролирует каждый шаг исполнителя. Самозанятые не выполняют трудовые обязанности и передают не навыки, а только результат работы. У компании перед самозанятым нет обязательств работодателя, предоставлять отпуска, оплачивать больничные, компенсации и пособия. Не должно быть ничего, что характерно для взаимоотношений работодателя и работника. В договоре с самозанятым не должна использоваться терминология из Трудового кодекса. Проверьте, чтобы самозанятый звучал в договоре как исполнитель или подрядчик. Не должно быть работник или сотрудник. У самозанятого должна быть справка о постановке на учет, реквизиты, которые прописываются в договоре. В договоре лучше прописать подробно, какие услуги оказывает самозанятый. Избегайте формулировок про системность выполнения услуг и бессрочность. Пересмотрите в договоре пункт про условия, про место работы. Для самозанятого место работы может быть сегодня одно, завтра другое. Поэтому безопаснее совсем убрать этот пункт из договора. Самозанятый должен передать заказчику результаты работы и оформить это документально Поэтому в договоре пропишите, какие документы самозанятый должен оформить, в какие сроки и сколько экземпляров передать Оплата за работу самозанятого – это вознаграждение Проверьте, чтобы не было таких формулировок, как «заработная плата или «оплата труда» Периодичность выплат может быть после каждой выполненной работы или единоразово за месяц. Главное, чтобы не было оплаты как штатному сотруднику, аванс и окончательный расчет. Самозанятый может потерять статус самозанятого, если сам снимется с учета или превысит порог доходов в 2,4 миллиона рублей. Если он не сообщит вам об этом вовремя, можно получить большие штрафы. Поэтому регулярно проверяйте статус самозанятого на сайте ФНС. А в договоре лучше указать, что самозанятый обязан сообщать об утере статуса, а в противном случае компенсирует вам все затраты. Обязательный документ при работе с самозанятыми – чек из приложения «Мой налог». Организации не вправе учитывать расходы без этого чека. На практике дополнительно оформляются отчеты и акты выполненных работ, услуг. В чеке и акте обязательно должно быть наименование «услуги» или «работы», как в договоре. Если будет написано просто «услуги» или «работы», это вызовет вопросы у налоговиков. Если в акте работы разделены на несколько пунктов, попросите самозанятого в чеке тоже прописать по позициям, как в акте. Вознаграждение должно быть объяснимым и на уровне рыночных цен. Поэтому, если в актах самозанятым указана фиксированная оплата, без расшифровки пересмотрите расчет вознаграждения. Укажите все условия, которые влияют на расчет стоимости работы самозанятого. Налоговая начинает сомневаться, когда видит, что самозанятый работает с одним-единственным заказчиком долгое время. Это не доказательство подмены трудовых отношений, но по возможности работайте с теми, у кого есть и другие заказчики. В работе с самозанятым должна быть объяснимая деловая цель, ведь если на допросе в налоговой он скажет, что под угрозой увольнения его заставили зарегистрировать самозанятость, то исход дела будет не в вашу пользу, даже если есть чек и акты выполненных работ. Поэтому вам и самозанятому надо пояснить налоговой, почему удобнее работать в таком формате.